Ну ты все прощай, стулья расставь доль стен. Вытри с доски мелких слов, на окнах свинь за навески. Пусть танцуют тени в углах, пусть танцуют стулья у Нищи меня здесь, больше нет Лучше согрейся, и печаю Здесь слишком много стульев и стен Чтобы увидеть меня И слишком много стен И слишком много стен Подними на меня свой взгляд. Все наши встречи лишь пыль на дороге. Скали на щеки лет этих слов. Выписал вас свое прошлое. Пусть это бал при закрытых дверях. Пусть это бал у пустел. Ты все прощай Стулья расставь вдоль стен Вытрись доски мелких слов На окнах сдвинь навязки. Пусть танцуют тени в углах Пусть танцуют стулья у стен